вниз пойми я как лучше хотел лицом повернись прости что как чайник кипел дай руку свою что мог я прижать ее к самому сердцу сказать я люблю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 Казано слов, сколько осталось сказать И тоска давит грудь, где взять силы, чтобы дышать Холод трогает стекло и стучится в закрытую дверь Брать ему и все равно, кто хранит здесь тепло теперь, то будет день, будет хлеб, лучших солнца по домам, Будет все, только верь, и не доверяй часам. Ночь пройдет вот звезда, Пусть надежда не умрет, Будет все как всегда. И все наоборот, и все наоборот. Ловит воск свечи душа, от того и не хочется спать. Кружит юга по дворам, разлучая нас опять и трещит уже стекло холод ходит в закрытую дверь на губах застынет сон и исчезнет тепло как тень но будет день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 Это сейчас следующая песня, которую я не смог спеть на творческом сейчас, Попробую сейчас Так, Попробую сейчас друзья это поверьте совсем не пустые слова несколько песен своих я сейчас пою очень надеюсь в конце я сказать смогу Полчаса назад ты смотрел на меня с недоверием и точила мысль, А теперь вот улыбка цветет, пол пути пройдешь, И не так уж грызу сомнения Повернуть и вспять, Или дальше идти вперед, Вновь остановка, вокзал, по платформе бежим. Надо друзей навестить от того и спешим. Встреча в метро, потом на квартиру идем. Вроде бы все собрались, но тогда мы начнем. Полчаса назад ты смотрел на меня с недоверием И точила мысль, А теперь вот улыбка цветет. Пол пути пройдешь и не так уж грызут сомнения. Повернуть ли вспять или дальше идти вперед? Время подходит к концу и допит уже чай. Эй, музыкант, на прощание нам что-то сыграй. Воры, прощанье, перрон, и стоит поезд мой Только навряд ли меня увезет он домой Полчаса назад ты смотрел на меня с недоверием И точила мысль, а теперь вот улыбка светет Полпути пройдешь и не так уж грызут сомнения. Повернуть ли вспять, или дальше идти вперед, или дальше идти вперед, или дальше идти вперед. Спасибо. Так. Ау. С перегрузом. Шу, без перегруза, что такой вот. Играю грязновато. Сейчас. Кто плывет? Поет кто стонет, кто от счастья скачет, кто тихонько плачет, кто в окне маячит, кто чего-то значит, кто от всех Уставший, без вести пропавший И лежат бескрайние поля И зовут бездонные моря Птицы, звери, я Цветы никому не нужны. Серебрится крошка, золотит лукошка, по земле поземка рвется там где тонко, на ладонь сниженка, под ноги травинка, головы склоняю, счастье нам желаю и лежат. Бескрайние поля И зовут бездон Поиграй гармошка Чтоб лежали Желтые поля чтобы звали Зеркалу реки, белоснежный пароход, под мелодию волны, все плывет, себе плывет. Мимо ветхих деревень, Мимо сонных городов, Проходя из ночи в день Сквозь гирлянды огоньков, Он несет тяжелый груз Незнакомых и родных, Их тревог страстей и слез, Дом печальных и смешных. Луговых цветов и трав Чайки белые кружат Силуэт его узнав Берегами рыбаки Костерки тихонько жгут яравы оравы ребятни Провожая вслед бегут Он несет нелегкий груз Знакомых и родных Их тревог, страстей слез Дум высоких и земных Но за лето я одет, как зимой Сколько света, почему уж не со мной Вижу солнце, пять минут и дожди Даже в гости некогда пойти Писем море, только нету твоих Что за горе не выходит, мой стих Упираюсь, подбираю аккорд Но признаться надоело все вот Волнений, бурь будет жаркий, июль. так что ты не грусти, не скучай, с миром принимай. Место не бывает, учти Друг мой верный, успокоил почти Есть невеста, у нее есть жених Может, песню сочинишь ли для них В чистом поле, так бы вечность бродил И водицу родниковую пил Только лето, пять минут и дожди Хорошо, хоть в гости есть кому пойти После волнений Бурь Будет жаркий Юг Так что ты Не грусти, не скучай С миром принимай После волнений Редактор Все, наверное, так вроде получилась финальная точка.